Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. В сегодняшнем видео я вам представляю отрывок из платного моего мастер-класса на бомберку Кучинели. Сейчас как раз на него сезон, девчонки, кстати, уже некоторые связали некоторые вяжут, вот это видео является частью из этого двухчасового мастер-класса, который рассчитан по размерам, там у меня все просчитано по размерам, вот как вязать стойку именно в этом бомбере, вот, все, кто желает присоединиться или получить мастер-класс, это можно получить сделать при помощи спонсорства у кого есть кнопка спонсор канала стать спонсором кнопочка называется если есть эта кнопочка вот вы нажимаете становитесь оплачиваете становитесь спонсором и получаете доступ ко всем я замечу ко всем мастер-классам у кого кнопочки нет можно обратиться ко мне в телеграм вот, ссылка на него под видео. Оплата э, проходит, у кого нет кнопки, через донат. Стоимость та же самая, что и спорт, спонсор, спонсорство. Но вы получаете доступ к одному мастер-классу, но навсегда. Вот. Так что обращайтесь, у кого... Так что все вопросы в Телеграм или в комментариях. Ну, я думаю, все понятно. Либо становитесь спонсором, либо получайте доступ. Все, девчонки, смотрим, мастер, э, смотрим, как же вяжется горловинка у бомбера. Вот, смотрите, я сшиваю плечо здесь тоже у меня ниточка я вот так вот тоже их завяжу и вот прекрасно у меня как раз все получается точно также сшиваю второе плечо вот видите за закрытые петли отлично все вот золотая пряжа вот потому что везде спрятано нигде никаких ни узлов ничего ни не ровности ничего не видно я точно так же сшиваю второе плечо и так девчонки теперь мы вяжем горловину вот я схематически нарисовала как эта горловина выглядит да после сшивания потому что у меня здесь боковые швы вот смотрите у нас левая полочка правая полочка спинка что мы делаем, вот, вот, вот, мы теперь отсюда, с этой точки, видите, вот эти части, где у нас по 18 рядов ровно на полочках, мы с этой точки и вот в эту набираем петли, именно задействуем вот эту ровную часть и вот эту ровную часть и набираем по горловине здесь петли, набираем, девчонки, Вот у меня две петли, одна сокращение. Вот она ровная часть. Я здесь привязываю нить и набираю петельки. Раз. Тут из каждой кромочной достаточно. И по спинке тут 9 у меня потому что 18 рядов из каждой кромочной Так, 29 у меня по спинке и еще 9 по передней детали вот у меня шок и здесь еще ту ровную часть из кромочная добавляю 2 3 4 5 6 7 8 и 9 отлично так и того у меня что здесь 29 и 29, 29, 33 петли для большого размера, здесь у меня 9 и 9, и по итогу я набираю 47, 47, 47 и 51 петля для горловины. Теперь я поворачиваюсь, я набрала петли, первую петельку я снимаю, и вяжу резинкой один на один вот да кстати про спицы спицы я взяла двойку хотя я резинку вязала 2,5. два с половиной вы же смотрите как вы хотите потуже э, какая у вас вязка я хочу чтобы плотненький такой воротничок был вот поэтому у меня двоечка, вообще я туго-туго пытаюсь, пытаюсь во всяком случае вязать. Так, довязываю, это у нас изнаночный ряд первый, довязываю до конца ряда, вот, и теперь отсюда добираю две петли изнаночными, вот смотрите, раз и два, две петли, поворачиваюсь, здесь смотрю, как у меня провязана последняя петля изнаночная, значит, вот здесь вот будет лицевая первую петлю снимаю и вяжу лицевая, далее ну, лицевая, здесь изнаночная у меня, здесь у меня лицевая, да, вот она изнаночная, значит, вот тут важно, чтобы не перепутать, чтобы ну, потом он вырисуется узор. Так, конец ряда, последняя изнаночная. И теперь в лицевом ряду я набираю 2 петли лицевой. Раз, два, и поворачиваюсь. Это значит, что я при вязании вот здесь вот добавила 2 петли. Ой, не сюда. Сюда, Вика. Плюс 2 петли. Потом вернулась сюда, в эту точку, плюс 2 петли. Это, девчонки, у нас получается... Росток, да? Принцип ростка, по большому счету. Так, что у нас лицевая? Вот изнаночная. Значит, здесь у меня лицевая. Вот тут вот у нас неудобно. Приходится прощупывать, пока не видно. так в конце ряда у меня последняя изнаночная вот и я добираю изнаночными 3 петли раз два три поворачиваюсь и вяжу ли это уже у нас первое добавление было теперь у нас второе три три три четыре Второе добавление. Ну тут, тут то же самое с изнаночной стороны. Только это сейчас я с изнаночной первый раз, а второй раз с лицевой. Так, здесь я начинаю с лицевой. То есть теперь у меня по три петли добавляется. Ну а в последнем, в случае, ну, как бы в большом размере 4 петли. Вот, конец среда и я добавляю 3 петли раз нет, здесь. раз 2 3 поворачиваюсь и делаем то же самое далее мы вот в этих участках делаем по точно также по 3 либо по 4 петли у кого как смотрим здесь как у нас с Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Интегрируем набранные петли в узор и вяжем. И вот так вот в, каждого, в конце каждого ряда мы добавляем свое количество петель. В лицевом ряду лицевыми петлями, в изнаночном ряду обязательно изнаночными петлями. И вяжем вот прям до этого места. Так, вот я расписала все наши сокращения. Это 1, 2... 3, 4, 5 и 6. Что это значит? Что мы делаем сокращение. Слышите меня? Добавление. 2, 1, вернее, 1, 2, 3, 4, 5. И шестое. Вот оно сейчас, шестое, последнее. То есть вот я их расписала. Все я сейчас сделала, приблизилась вот к этой точке. До конца я дохожу к этой точечке. Я приближаюсь. Вот все сокращения для вашего размера. Вот, видите, как это все выглядит. Здесь идет на убывание, да. И вот я уже приблизилась, да, 5 раз я добавила. Сейчас у меня 75 петель для вашего размера. После 5 добавлений должно быть вот такое вот количество петель. Вот, в конце вот... Вот смотрите, как выглядит как эта горловиночка. Вот она у нас широкенькая по спинке и сужается к переду. И у меня после пяти добавлений вот осталось вот кусочек и вот кусочек. Сейчас я, видите, здесь больше, а здесь меньше почему-то. В принципе, не особо и разница. Но в общем, в этом месте вы можете подкорректировать, девчонки. Вот я уже изнаночный ряд провязала. И здесь я добавляю три последние петли в конце, это шестой. Раз, раз два, три. Вяжу лицевой ряд, еще в конце добавлю три лицевые, и еще провяжу изнаночный ряд, и после этого все петли закрою. Так, интегрируем в узор изна... изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Вот. И по сути наша горловинка готова, очень аккуратная и очень красивая. Что хочу, пока ряд буду вязать до всего 6 как бы удлиненных в нашем случае рядов, не укороченных, а удлиненных. И вы вот эту линию отсюда к этой точке можете разделить маркером визуально на 6 частей. Это я вам просто объясняю, как вам проще будет набирать эти петли, да, с какой частотой, да, потому что здесь определенного, как бы, правила нету, тут просто больше такое интуитивное, да, состояние, ну, визуальное, как бы, определение, но вы можете на 6 частей разделить, и вот, по те, те петли которые вам нужно одобрать для вашего размера вы из этой вот кусочка из этого между маркерами просто вытягивайте, и все в принципе таким образом у вас легко получится как бы попасть в эти петли в эту горловинку важно набрать как бы начало вот по большому счету боковушки потом улочки делите на 6 равных частей приблизительно на 6 равных ну хотя тут у нас. Господи, равные части не будем, не будем усложнять себе жизнь. Вот и вяжете вот эти удлиненные ряды, добавляя петельки. И в принципе все. Вот так вот вяжется этот воротник. Он, в принципе ищется бомбер вот с таким воротником. Воротник имеет такую же форму. Вот. И вяжется. Так и добавляя последние три петли. Раз, два, три. Вяжу еще один изнаночный ряд и в лицевом ряду буду закрывать все петли. Так, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Вот этот момент намного труднее, чем понять саму горловину. Мне так кажется, вот где я определяю, где лицо. Там уже в общем полотне, уже вот здесь вот видно, как бы, а вот где начало, там вообще ничего не видно. И нам остается сшить это все дело. Пришить молнию и наслаждаться, и носить. Так, вот довязала я ряд до конца. Здесь просто я довязываю. И далее, ух ты, ух ты, ух ты. Закрываю по узору. Вот как лежат петли. Уже видите, что сделала. Ладно, давайте сделаем вот так вот. Вернемся. Вот что здесь плохо в этом узоре, кстати, в основном. Что там, если потеряется петля, то ее очень трудно поднять. Вот правда. Так. Ну и все. У меня лицевая следующая. Я закрываю 2 петли вместе. провязываю лицевой. Потом 2 петли вместе изнаночной. Возвращаю лицевой, изнаночный. Так вот Тут особо-то за эластичностью следить не нужно, потому что нам здесь здесь у нас есть молния. Нам здесь прям тянущий пося края не нужно. Возможно, даже и нужно вот этим закрытием, по большому счету. Ну, главное не растянуть, чтобы немножко зафиксировать этот край.